сегодня снова с вами геннадий половинки я хочу рассказать вернее ответить на вопрос который мне задали как выложить картинку с телефона на компьютер и отправить ее в нужную социальную сеть в нужное сообщество очень легко и просто вы сфотографировали своим телефоном картинку. Затем что вы делаете? Вы находите эту картинку в галерее и нажимаете поделиться. Поделиться в WhatsApp. В WhatsApp вы отправляете эту картинку, делитесь в нашу группу. В группу, которая называется ⁇ Обучение залог успеха ⁇ Вы выложили сюда эту картинку. Затем что вы делаете? Вы открываете на компьютере браузер Опера. В Опере в уже имеются встроенные мессенджеры, такие как WhatsApp. Такие как WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram и Messenger ВКонтакте. <coughs> Вы входите в Messenger, WhatsApp, нажимаете на зеленый вот значок с трубочкой. Он открывается. Открывается вот здесь у вас будет э, QR-код. Вы у себя в телефоне находите там. Тут будет инструкция написана, каким образом: то есть whatsapp Web открываете там сканер считываете этот штрих-код WhatsApp должен быть включен и на компьютере и на телефоне у вас подключается телефон высвечиваются все контакты и высвечивается наша группа вы заходите в нашу группу так как вы уже туда сбросили свой рисунок вот как здесь я щелкаете по нему и вот здесь вот появляется стрелочка такая внизу палочка Написано, если вы мышку подведете к ней, курсорчик будет написано надпись "Загрузить". Вы по ней щелкаете левой кнопкой и смотрите в правый верхний угол. Вот здесь папка загрузки находится. Щелкаете, видите, над ней, над этой папкой появилась синяя точка, значит там произошли обновления. Открываете и вот наш последняя загрузка. Показать в папке. Вот она, последняя наша загрузка. Это вот он, наш рисунок. Вы берете его, находите, можете его на рабочий стол сохранить, а можете его оставить в папке загрузки, ничего страшного. Больше вам ничего не нужно. Закрываем браузер Opera, потому что у меня э, остальное, у меня находится основная как говорится у меня находится группа она находится в google chrome я захожу в google chrome открываю вот она наша группа до да? открываю меню открываю план действий открываю пошаговое обучение и вот здесь нахожу надпись мастерская успеха домашнее задание отчет вот она по ней открываю правой кнопкой мышки щелкаю и у нас открывается вкладка открывается вкладка домашнее задание здесь вы, вы выкладываете вы вот здесь вот смотрите пишите напишите что-нибудь вот здесь вот есть такая вкладочка вы по ней левой кнопкой мышки щелкаете и вот здесь смотрите фотография прикрепить фотографию значит вам откроется вот вот такое окошко вконтакте. То есть надо вот здесь загрузить сначала фотографию. Вы начинаете грузить фотографию. То есть вы находите ее в папке загрузки. Ну, все знают, где папка загрузки находится у каждого, да? Вот, переходите, находите этот рисунок. Вот у меня он рисунок. Я его нашел. И загружаю вот загрузился рисунок все и видно ну и я вот пишу что вот мое дерево к примеру все я написал опубликовываю и вот видно что половинкин геннадий петрович опубликовал свою картинку Согласно домашнему заданию. Все, вот я вам показал, каким образом, как легко и просто все это делается. Не надо никаких шнуров, не надо не загружать с телефона в компьютер, просто-напросто нужно вот таким образом. У кого есть WhatsApp, то есть Опера, вот. большинство работают в Яндексе и в Google chrome но я еще пользуюсь Оперой, потому что это быстрый Гораздо быстрее браузер, чем Google Chrome. Правда, здесь столько расширений дополнений не ставится, но поэтому он, наверное, и быстрый, что в нем он не такой тяжелый. Вот все, что я хотел вам показать. Спасибо за внимание. Пользуйтесь на здоровье.